Добрый день! Сегодня сборка лестницы LS-14. Данная лестница предназначена для монтажа в загородных домах, двухуровневых квартирах и дачных домиках. Далее вы увидите сборку на видео. Рекомендация по сборке лесенки LS-14. Сборку должны производить не менее двух человек. Для сборки вам понадобится молоток, ключ гаечный на 6 и 13 мм, шестигранный ключ 4 мм, отвертка-шуруповерт, герметик силиконовый. В комплект поставки не входит. Последовательность сборки лестницы LS14M вы увидите далее на видео. Для увеличения срока службы лестницы рекомендуется покрыть деревянные детали лестницы лакокрасочным покрытием до сборки, Возбежание трения между деревянными деталями лестницы и возникновение скрипа, при сборке необходимо промазывать места их соприкосновением тонким слоем силиконовой герметикой либо клеем. Окончательную затяжку резьбовых соединений саморезов производить после полной сборки лестницы. Технические характеристики лестницы LS14M. Модификации лестницы левосторонняя и правосторонняя. Высота подъема от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа 283 метра. Высота подъема от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа 2,8,3 3 метра. Увеличение высоты подъема лестницы достигается добавлением подиума, точная подгонка подъема по высоте за счет размера верхнего шага. Число ступеней 14, ширина марша 830, высота шага ступеней 200, толщина ступени 28, максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень 120 кг. Габариты лестницы в плане. 2,730 на 860 мм. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа 2,730 на 850 мм без поручня и 2,730 на 880 мм с поручнем.